Всем привет! С вами Константин и вы на канале Стройгарант Анапа. Сегодня нашей командой мы встречаем наших новых жильцов, которые приедут принимать сразу два дома. Это две сестры Резида и Роза. Они купили у нас в Жемчужине дома по улице Цибана 49 и Цибана 51. Мы их ждем. Они должны приехать с стало только в данный момент, когда приехали принимать свои дома, славный визит. Анатолий, Анатолий, визит вас. Хотим от нашей компании вам разоуврчить вот такие сладкие подарочки. Очень мило. Да, да, да. Пожалуйста. Это вам такой букет шариков. Поздравляем вас. Спасибо большое. Спасибо. Как я ожидала Ничего воплотить в реальность, а потому что да. да, да, да, мы старались. Ну да, не, не уходя здесь, не пошли на месте, очень, да, программ по сфере просто. Не, не, не, не будешь да. строительными архитекторами тяжелого, а так вот с вами, там, она вообще Спасибо. хорошо. Спасибо большое. И вообще хочется ну своих яблок там кабрикосов клубничку да персики это обязательно прям я говорю все отлично Еще, дай вы. Все, все с этим настроем хорошо, так и да. надо все отлично все хорошо